Приветствую всех, и в этой серии мы рассмотрим уже создание, э, точнее добавление предмета в экипировку и, соответственно, обратно. Давайте возьмем, к примеру, несколько предметов. У нас есть э, одноручный меч с такой иконкой и одноручный меч с такой иконкой. Иконки разные. И когда мы кликаем. На данный момент у нас только по клику когда мы кликаем на слот в инвентаре, у нас автоматически появляется это в слоте для экипировки соответствующего типа. Типы мы выставляли в прошлом уроке. Когда мы кликаем на другой предмет, Соответственно, у нас здесь появляется другой предмет. Если мы кликаем здесь, то у нас предмет возвращается в инвентарь. И мы можем так экипировать разные предметы и добавить разные предметы. Так, и давайте приступим. Откроем инвентарь ресурсами. все закроем так и начнем пожалуй с функции от тэквы вы сейчас можете видеть что функций достаточно много но они как бы взаимодействуют с друг другом и созданы больше для удобства. У нас функция Add to equip. В принципе, она не особо отличается от предыдущей. Что мы здесь делаем? Мы берем экипировку, добавляем какой-то предмет в массив. После чего мы проверяем, если ли equipment window валидно ссылка, то тогда мы делаем create-equip-slot, create-equip-slot это у нас уже непосредственно создание всех слотов, то есть мы передаем информацию в соответствии с индексом по array. то есть мы передаем индекс в наш слот, индекс предмета, и мы передаем всю информацию. Имя, картинку, вес, так и тому подобное. Так, здесь у нас make item структура. Снова make slot структура. Дальше у нас идет break структура. Break item структура. И у нас здесь стоит только equip type. И вот этого equip type у нас идет switch где мы уже, во-первых, устанавливаем пустой слот, Empty the slot, который находится в, каждой из, в каждом из виджетов, и теперь давайте рассмотрим одну функцию, и на примере этих всех функций вы уже их добавите, здесь меняется только Эквипмент слот в соответствии с тем слотом, который подан в enumeration То есть шлем, да, и у нас здесь тип шлем. Тип шлем у нас здесь, вот он. Давайте откроем. И здесь у нас происходит следующее. Во-первых, мы записываем слоту информацию о предмете. То есть мы здесь создаем слот, тип equipment slot, и создаем слот структура, тип слот структура. И записываем у слота, слот структура, set структура мы записываем слот структуру, которую мы хотим подать. Uh, дальше у нас идет превью, uh, мы берем превью и достаем uh, функцию set brush from текстура, то есть мы uh, нашей превью картинки uh, устанавливаем какое-то значение. Значение мы берем уже из слот uh, структуры, то есть делаем два брека, uh, выставляем только то, что нам нужно. Здесь нам нужен image и подаем сюда. И следующее, что мы делаем, мы достаем из слота uh, set inventory компонент. То есть, когда мы записываем информацию, мы также записываем ссылку на наш инвентарь, чтобы мы могли потом с ним взаимодействовать. Давайте вернемся в Inventory System и рассмотрим следующие функции. Следующая функция у нас Remove to Equip. Remove to equip делается следующим образом. У нас идет Item Info, тип слот структура. В принципе, вы можете также слот структурой назвать. Просто я здесь назвал немного иначе, чтобы не путаться с инвентарем. Дальше у нас идет брек, снова брек, где мы оставляем только индекс и делаем remove по индексу. И, в принципе, эта функция все. Следующая функция у нас refresh equipment. Refresh equipment, соответственно, мы берем наши виджеты, get инвентарь виджет и get equipment виджет и из них мы добавляем uh, функцию create equipment slot это создание наших слотов то есть мы делаем это по новой и также refresh инвентарь то есть мы обновляем инвентарь и обновляем нашу экипировку следующая у нас функция update equipment slot так у нас здесь снова item info снова два брек и мы достаем эквип type и по типу экипировки мы записываем setItemInfo. SetItemInfo это у нас э, следующая функция. AttachEquipment и UnAttachEquipment у нас пока что пустые, поэтому мы их пока не трогаем. Э, поэтому у нас следующая функция SetEquipment после апдейта. Давайте рассмотрим, что сюда подается. Сюда подается equipment window и слот. Шлема. То есть так же самое в соответствии с слотом в enumeration вы выставляете сюда ссылку на слот. То есть здесь шлем, торс, перчатки, ноги. Соответственно, они соответствуют этому типу шлем, торс, перчатки, ноги и тому подобное. И мы подаем сюда ItemInfo. ItemInfo это переменная, которая является ссылкой на этот вход ItemInfo. Чтобы мы не тянули пин каждому, и у нас здесь ужаса не было, то мы просто достаем item info. И таким образом вы это все добавляете. Что э, происходит у нас в setEquipmentInfo? Давайте сделаем так. Происходит у нас здесь следующее. Во-первых, мы проверяем на валидность. Если валиден EquipmentWindow. То есть если экипировка валидна, то мы э, делаем бранч, который проверяет, э, есть ли... В нашем слоте мы достаем структуру, достаем item структуру, достаем класс, если в нем класс. Если в нем класса нет, у нас будет true. То есть мы не равны а, пустому классу. Тогда у нас true и мы делаем add to equip функцию, которую мы рассмотрели. И делаем Refresh Inventory. То есть обновляем наш инвентарь. В случае если у нас пусто, то мы делаем следующее. Мы делаем Add to Inventory. Дальше мы делаем branch, В случае если у вас есть проверка на то, добавился ли предмет в инвентарь. И делаем Remove Equipment после чего мы делаем at to equip. Item to equip это у нас item to equip. То есть это вход, input в нашу функцию. В случае, если у нас не валиден инвентарь, то мы просто делаем at to equip и обновляем инвентарь. А когда мы уже откроем инвентарь, у нас ссылка станет валидной, да, и у нас там все само просчитается уже в инвентаре. Теперь давайте мы перейдем в слот. У нас здесь в слоте теперь мы вызываем только use item, использование предмета. Вызываем мы его из инвентарь сустам. Давайте я его открою. Вот такая функция. Ее мы рассматривали. Что здесь изменится? Здесь изменится то, что в эту функцию useItem мы также подадим игрока, который владеет компонентом инвентаря. Давайте ее откроем. И как мы видим, здесь есть ссылка на игрока. да, Мы можем ее получить напрямую при использовании предмета. В Interactable Item у меня нет базовой логики, поскольку для оружия, для объектов, которые используются и для экипировки, логика будет немного отличаться. Поэтому здесь у нас пока что просто дестроектор. А уже в подклассах, к примеру, давайте возьмем Base Weapon, пока что он у меня только сделан. То есть базовый класс всего оружия всего холодного оружия то здесь у нас происходит следующее мы из игрока достаем инвентарь ресурсом, это наш инвентарь компонент и достаем update equipment slot в update мы подаем соответственно item info item info это уже информация конкретно нашего оружия то есть у нас есть в базовом классе interactable item есть item info информация о предмете соответственно мы ее здесь и получаем просто достаем get item info поскольку мы наследуемся от основного класса и также мы вызываем attach equipment и после чего мы делаем parent use item. Как его вызвать? Вы кликаете на ноду правой кнопкой мыши и здесь add cell to parent function. И у вас появится вот такая штука. Эта штука она воспроизводит логику родительского класса. И смотрите, чтобы она была в конце, поскольку там идет дестрой Эктора. Если произойдет дестрой, то вы не сможете вызвать этот функционал. И в принципе после того, как мы юзаем, да, мы уже проигрываем нашу прежнюю логику. Так, Acquipment Window. Вот наш Create Equipment, который нам обновляет все слоты. В случае, если там что-то есть. И, в принципе, давайте еще рассмотрим вот эту штуку. Как ее сделать? Кликаем на иконку. Здесь create binding у вас появится функция, и здесь вы достанете слот структуру, сделайте два breaks слот структура и брек item структура, после чего проверите на валидность. Если у вас картинка валидна, да, то есть у вас какой-то предмет есть в экипировке, то вы соответственно эту картинку и покажете. В случае, если а, картинки нет, то вы будете показывать ту картинку, которая указана конкретно в этой переменной по дефолту. То есть в а, Equipment Window. Если мы посмотрим, у нас здесь указаны иконки. Да, здесь мы можем выбрать что-то другое, ну или то же самое. К примеру, везде поставим копия, нажмем play, и у нас будут здесь везде копия. И так вы сделаете, к примеру, какие-то слоты, ну, к примеру, там полупрозрачным здесь будет там, одноручное оружие какое-то, здесь двуручное, и вы будете интуитивно понимать, что куда ставить, если слоты отличаются по типу. Давайте также подберем другие объекты. Мы можем обычные объекты теперь просто использовать. У нас будет добавляться э, утоление голода. И также мы можем экипировать оружие. И также снять его с экипировки. Уже в следующем уроке мы рассмотрим то, как сделать так, чтобы это оружие показывалось на нашем персонаже. И дальше продолжим работать над системой экипировки, поскольку нам еще нужно будет сделать перетаскивание предметов, слоты. И, кстати, перетаскивание у нас практически работает мы можем перетащить и сделать дроп снова подобрать и у нас все работает а единственное что у нас э, проблемка с подсчетом веса при экипировке то есть при экипировке мы должны будем вычитать также вес поскольку если мы можем делать вот так и у нас вес будет увеличиваться. Что не есть хорошо. Поскольку когда мы дойдем до предела, мы уже не сможем добавлять в инвентарь какие-то предметы. На этом мы урок закончим. Если у вас возникнут вопросы, вы можете написать к нам в Discord. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И до новых встреч.